Весь мир движется к дистанционному образованию, и Международно-Восточноевропейский университет в первых рядах этого движения. Сегодня МВУ ⁇ лидер дистанционного обучения в России. Образование в дистанционном формате, как способ получения знаний, регламентирует закон Российской Федерации об образовании и приказ Федерального Министерства образования. Учиться дистанционно, то есть через интернет, особенно удобно, если вы работаете, у вас нет времени на очное обучение или ваш работодатель не готов отпускать вас на сессии два раза в год. Если вы ждете малыша или находитесь в отпуске по уходу за ребенком, если в вашем городе или селе нет учебных заведений, Россия огромная страна, и для жителей многих удаленных регионов этот формат обучения просто спасение. Наши студенты учатся на площадке «Инстади». Это авторская разработка образовательного консорциума, где сейчас обучаются студенты трех вузов и трех колледжей. Сегодня это одна из лучших платформ в России. В системе работают 400 лучших преподавателей страны, разработаны тысячи курсов, обучается более 7 тысяч довольных студентов. Платформа Инстади адаптирована под все уровни обучения – среднее, профессиональное, высшее, дополнительное образование – и постоянно совершенствуется. Система обучения онлайн полностью соответствует федеральному госстандарту и имеет криптографическую защиту информации и персональных данных. В 2016 году Инстади получила патент «Аттестат соответствия требованиям безопасности информации и сертификат соответствия менеджмента качества». Учиться в МВУ онлайн комфортно. Нужны лишь три вещи – компьютер или ноутбук, доступ в интернет и скайп для защиты выпускной квалификационной работы. Как учиться? Вы заходите в личный кабинет, используя логин и пароль, которые пришлют вам на электронную почту специалисты отдела дистанционного обучения. Все необходимые обучающие материалы есть в специальном разделе или в электронной библиотечной системе. Их можно изучать онлайн или скачать себе на компьютер. Доступ к учебным материалам круглосуточный. Можно учиться вечером после работы или выходные дни. Слева вы увидите панель инструментов. Здесь вы найдете самые необходимые разделы для обучения. Один из основных блоков площадки «События». Здесь отображаются вебинары с преподавателями, открытые мероприятия, которые проходят в учреждениях холдинга. Студент может принимать участие онлайн в любом событии. Видеоинструкция по использованию платформы подробно объяснит, как она устроена. Если у вас все же останутся вопросы, вы всегда сможете задать их специалисту МВУ. Он оперативно ответит и поможет. Вы будете общаться с преподавателями и однокурсниками на вебинарах или слушать видеолекции, участвовать в онлайн-семинарах и решать тесты. Вы получите образование, находясь в любой точке России или мира, без отрыва от работы и личной жизни. Учиться в МВУ дистанционно, легко и интересно. Учитесь вместе с нами.